Кратерина, как ты говоришь? Ну, какая ты выступлась? Я не уважаю, я не уважаю. Я не уважаю, Я Сейчас я тут уважаю. Его, яй, яй, не ходи, я не, я не его, я не чудаки. Какой тих бай. -бай. и Ну здесь пол. Да, yeah. это Я with a